Добрый вечер. Меня зовут Людмила, Людмила Исаева, и я являюсь главным менеджером австрийского финансового холдинга «Евролайф Групп» и ее дочерней компании «Евролайф Украина». Тема нашей сегодняшней презентации – изменения в пенсионном законодательстве, новшества в пенсионном законодательстве, техника личного финансового планирования и налоговые льготы при личном финансовом самообеспечении. Эта тема поможет как комфортнее, выгоднее, а самое главное, увереннее разобраться в долгосрочных финансовых вопросах, которые ложатся на наших плечах. И сегодня, естественно, мы будем говорить о финансах, о финансовой стабильности и о финансовой грамотности. Потому что какой бы вопрос мы сегодня не взяли, он касается денег. Если мы возьмем сегодня образование детей, мы понимаем, что чем сильнее мы любим своих детей, тем дороже это стоит. И бесплатное образование получить это сегодня из мира фантастики. И какой бы мы вопрос на сегодняшний день не взяли? Если мы поговорим сегодня о медицине, о медицинской реформе, об этом сегодня очень много информации, да? И когда мы раньше платили врачам, то это считалось коррупцией. А сегодня это уже приобретает абсолютно официальную норму, потому что у нас вводится обязательное государственное медицинское страхование. И только тот человек, у которого есть такая страховка на какой-то там минимум, он он будет иметь медицинское обслуживание а если хотите больше и качественнее то за это все нужно заплатить Итак, любой вопрос. Вот если мы, например, возьмем сегодня вопрос пенсионного обеспечения. Вот наши родители, наши сотрудники, коллеги, которые сегодня находятся в пенсионном возрасте, этих людей мы можем сегодня назвать людей, у которых есть какая-то финансовая стабильность. Люди, которые сегодня получают пенсию 2-3 тысячи гривен. Это богатые люди или бедные? Поэтому добивается много в жизни, и в особенности финансовой стабильности тот, кто не теряет свое время и уже, начиная с молодых лет, начинает вникать в вопрос своей личной финансовой стабильности. Вот такие вот карточки нам выдавали в начале 2000-х годов. И когда нам выдали эти карточки, у нас стали так называемые персонифицированные счета. И уже с 1999 -го года все отражено по нашим заработным платам. Я сейчас вот советую всегда на таких презентациях людям зайти в пенсионный фонд и найти такую возможность войти в свой личный кабинет. И вот там вы увидите все о себе. И много, кстати, всего интересного, потому что сегодня люди думают, если они работают официально, то у них все хорошо. И только войдя в этот кабинет, вы увидите полную картину. Потому что работодатель может платить не с полной заработной платы, а только с ее небольшой части. Вот идут, с какой части идут отчисления, на такую пенсию человек может и рассчитывать. Самое главное то, что э, стажа может не хватать. Вот, работодатель сегодня на это имеет право. Поэтому я всегда говорю, зайдите, посмотрите, чтобы потом, когда. Придет время пенсионного возраста, не было каких-то таких неприятных сюрпризов. У нас с 1 января 2004 года перестал существовать трудовой стаж. На сегодняшний день у нас страховой стаж. И какое же отличие трудового и страхового? Когда у нас был трудовой стаж, пенсия зависела от того, сколько лет человек отработал. А сейчас пенсия зависит не только от того, сколько лет отработал, какой стаж, а сколько было денег перечислено с заработной платы в пенсионный фонд. Поэтому у нас сейчас очень многие работают в бюджетных сферах. И, разумеется, у бюджетников заработные платы невысокие, разумеется, и пенсии будут невысокие. У нас уже ни одна реформа прошла, мы, конечно, их не отслежим. Но вот в 2017 году, когда вот была реформа, очень многие пенсионеры рассчитывали на повышение пенсий, А пенсии повысили не всем. Одной трети не повысили вообще. Одной трети повысили где-то от 100 до 500 гривен. Это как раз та категория людей, у которых заработные платы были невысокие. И только одной трети, у кого и заработные платы были высокие, и стаж был большой, еще и, возможно, эта категория людей работала с вредными условиями труда, вот эта категории людей повысили, повысили пенсию фактически в два раза. У нас с 1 января 2004 года начал работать закон о трехуровне пенсионном обеспечении. И я сейчас на слайдах покажу, как это все работает. Что такое закон о трех уровнях? Первый уровень – это солидарная система. Эта пенсия к нам пришла с Советского Союза. Кто в этой системе, с кем солидарен? Те, которые работают солидарны с теми, кто уже не работает. То есть с одних взяли, другим отдали. И если вот многие считают, что опять же они работают официально и делают отчисления, то мы же платим это не себе. У нас забрали деньги и сразу они ушли на выплату действующих пенсионеров. Кстати, эта пенсия начала свое существование с 1956 года. До этого пенсии не было. Но тогда по статистике на одного пенсионера было 10-12 человек работающих. А сейчас на данный момент у нас пенсионеров на 5% больше, чем работающих. И то есть получается, что один работающий человек, он содержит 3 человека, это одного пенсионера, Одного ребенка и одного бюджетника. Когда принимали закон о трех пенсионного обеспечения, тогда дефицит пенсионного фонда у нас был 6 миллиардов гривен. То есть уже не хватало на выплату пенсионерам. А на сегодняшний день дефицит пенсионного фонда уже превысил 200 миллиардов гривен. И все то, что случилось, это не политика, это демография. Потому что у нас сейчас из этого маленького количества э, работоспособного населения не все работают официально. Кто-то работает официально, кто-то на минимальной заработной плате и только с минимальной заработной платы идут отчисления в пенсионный фонд. И посмотрите, какая часть э, молодых людей сегодня выехала за рубеж. Чем еще, я бы сказала, этот уровень неправильный? Вот может человек, который работает официально, по какой-то причине просто не дожить до пенсии. Банальный уход из жизни. И что тогда? Никакой выплаты не будет, потому что он не был пенсионером. Если уходит из жизни пенсионер, то всего лишь две пенсии посмертно. Дальше второй уровень, о котором я вам сегодня хочу рассказать, это обязательно накопительная государственная система. Кстати, этот уровень должен был бы работать еще с 2004 года, когда был принят закон. Но одно из условий – это бездефицитный бюджет. И вообще даже не насмеется никто этот уровень запустить. У нас банально нету финансовых институтов, где бы эти деньги, наши деньги работали. Потому что если бы его ввели, и если, может быть, когда-нибудь введут, то в него войдут только те, кому на тот момент будет до 35 лет. А что делать остальным? Поэтому моя сегодня задача вам как можно больше рассказать именно о третьем уровне. Это добровольная система негосударственно-пенсионного обеспечения. И именно эта система позволяет людям во всем мире достойный уровень жизни. Именно третьим уровнем занимаются банки, негосударственные пенсионные фонды и лайфовые страховые компании. Человек может накапливать где угодно, хоть под подушкой. Но хочу вам сказать такую вещь, чтобы вы знали, что лицензию на аннуитетную выплату пенсии имеет только компании по страхованию жизни. Если вот мы видим за рубежом люди отдыхают, живут свое удовольствие, путешествуют, то они отдыхают не за счет того, что государство им платит большую пенсию, а именно за счет третьего уровня, то, что они сами себе накопили. И давайте мы с вами посмотрим вот на такой цивилизованной стране, как Австрия, как это работает у них. Когда человек работает, то вот в среднем заработная плата составляет 200 евро. И когда человек выходит на пенсию, то пенсия у него составляет тоже 200 евро. То есть уровень людей не падает. И, как вы видите, у них тоже трехуровневая пенсионная система. Первый уровень — это государственная, солидарная. Это всего лишь 20-30%. Я всегда говорю, если бы в Европе так мощно не работал и серьезно второй и третий уровень, то, наверное, у них люди были бы на таком же уровне в пенсионном возрасте, как и у нас. Потому что наши пенсионеры, которые выходят на пенсию, у них пенсия как раз и составляет. 30% от заработной платы. Дальше второй уровень это фирмы, заводы. Если человек работал официально, то работодатель накапливал да, с его заработной платы, но накопить по второму уровню тоже много не, нельзя, потому что там очень маленькие отчисления идут от 2 и до 7%. Но две пенсии всегда естественно лучше, чем одна. И я хочу, чтобы вы обратили внимание, что только третий уровень дает именно возможность от такого шикарного уровня жизни, потому что это 50-70%, это в среднем 1300 евро, вот такую, такую пенсию себе люди накапливают сами. И так как у нас в нашем государстве есть страховой стаж, то у нас, разумеется, и есть закон о страховании. И хочу, чтобы вы обратили внимание, что этот закон был принят еще в 1996 году при Кучме. И вот мы с вами знаем, что законодательство у нас меняется очень часто. Мы даже не стремимся отслеживать за ним. Но хочу вам со всей уверенностью сказать, что статья номер 6 закона о страховании, она неизмена с того времени и по сегодняшний день. И что же говорит эта статья? Статья говорит о том, что социальная политика она проявляется не в том, чтобы государству тратить все больше средств на поддержку жизненных усилий для своих граждан, а в том, чтобы создать условия, когда граждане сами смогли бы обеспечить себе достойную старость. То есть какие же условия наше государство создает, чтобы мы что-то смогли для себя сделать? Не все наверняка знают, что в нашем государстве существует такой и работает налоговый кодекс. И каждый человек, который сегодня уже занимается своим третьим уровнем, то есть накапливает себе на свою пенсию, он имеет право на такую податковую знышку от нашего государства. Страхувальники, физические особи, которые уклали договоры довгострокового страхования життя не державно-пенсійного забезпечення, а це договори страхування додаткової пенсии, мають право скористатись податковою пільгою, а саме податковую знижкою. Эта знышка касается тех людей, которые платят э, податки, то есть официально трудоустроены. Один раз в год они заказывают справочку с места работы, она называется форма номер три, э, Делают ксерокопии своих документов, ксерокопии э, полиса и квитанции, заполняют налоговую декларацию. В декларации они указывают свой личный счет, и именно на этот личный счет государство возвращает человеку 18% с той суммы, которую он накаплит на свой личный счет. Почему государство это делает? На сегодняшний день в нашем государстве долг 2 триллиона 128 миллиардов гривен. Мы знаем, что все у нас облагается налогами, а здесь государство возвращает налоги. Оно делает это потому, что в будущем никто пенсию платить не будет. И на сегодня так много уже об этом информации и со средством массовой информации, и фактически ни одни новости не обходятся без этой темы. Эта тема сегодня очень остро звучит, потому что это тот период люди, жизни человека, когда человек уже никак не может повлиять на свое благополучие. Поэтому государство и делает такую мотивацию, чтобы люди уже сегодня делали что-то себе как-то себе обеспечивали тот период жизни, когда они не смогут работать. И если, естественно, государство делает возврат подоходного налога, то, разумеется, оно очень мощно проверяет те компании, которые занимаются накоплением. Дальше я вам расскажу о той компании, которая работает у нас на Украине. Эта компания была основана еще в 1828 году братом австрийского императора Эрцгерцом Йоганом Габсбурга. Это единственная в мире королевская компания, потому вы и видите здесь корону на этом слайде. Эта компания работает в трех направлениях. Компания имеет свои банки, которые отвечают за финансы компании. Главное направление компании это страховые общества. Материнская компания вместе с зачерними компаниями, которые работают в Центральной и Восточной Европе, она занимается именно страхованием жизни. И другие общества это общество по управлению недвижимостью. Дело в том, что 20% от своего дохода компания, э, э, э, за эти деньги компания приобретает историческую недвижимость. Это недвижимость 18-19 столетий. Это вот сейчас как раз на слайдах вы видите эту недвижимость. Эта недвижимость является буферной подушкой компании, и многие даже из этой недвижимости, они э, находятся под защитой ЮНЕСКО. На сегодняшний день активы этой компании более 35 миллиардов евро. С 1998 года компания Grave работает на нашем украинском рынке. И фактически вот именно с 1998 года у нас уже работает третий уровень. Именно с того времени, когда эта компания зашла на наш украинский рынок. У нас обосновалась так называемая дочерняя компания, которая называется Grave Украина». Но на все 100% дочерняя компания она перестрахована материнской компанией. То есть наша компания «Граве Украина» перестрахована материнской компанией «Грацель в а Грассельва Цвет материнская компания, она в свою очередь перестрахована еще двумя перестрахователями. Это швейцарская и германская компания. Вот почему ни одна лайфовая компания в мире, которая занимается страхованием жизни, не ушла из жизни, потому что у нее есть два перестрахователя. И если бы, не дай Бог, какие-то случились бы катаклизмы, именно перестрахователи берут на свои плечи заботу о клиентах, и, естественно, абсолютно все договора, они не остаются без внимания. И я так думаю, что многие, наверное, сегодня из нашей аудитории рождены в Советском Союзе и прекрасно помнят то время, когда у каждого в семье был, была страховка гостраха. Да? И, наверное, она была не одна, было несколько, было и пять, и шесть, может быть, и более. Почему было столько страховок? Да потому что все тогда выплачивали. Перестали выплачивать тогда, когда не стало Советского Союза. И случилось это всего лишь потому, что был нарушен вот этот вот закон о страховании, который во всем мире он чтется как икона, потому что именно в госстрахе не было перестрахователей. То есть был нарушен закон. Когда клиент вместе с консультантом приобретает себе программу, далее, естественно, следующий шаг, он оплачивает свою программу. Оплаты идут через. Аккредитованные банки – это Рейфайзенбанк Аваль, Укрсип и Банк OTB. Оплаты идут именно на расчетный счет компании, после чего выпускается полис и клиент получает свой полис. Второй наш партнер, о котором я хочу вам рассказать, это американская компания MidLife. Эта компания возглавляет рейтинги абсолютно всех компаний по страхованию жизни в мире, и она является компанией номер один в мире. Если компания Grave, она самая богатая компания Европы, то компания MidLife это самая крупная компания в мире. Компания работает фактически на 70% суши, и, как вы видите, она на, фактически на всех материках занимает первое-второе место. Что предлагают эти компании? Они предлагают то же самое, что и за рубежом, точно такие же программы. Но изначально мы давайте с вами посмотрим. Вот. У каждого человека есть какие-то в жизни приоритеты а это семья, оплачиваем коммунальные платежи, подросли дети, значит, пошло их обучение, расходы идут на жилье, отдых. И, естественно, у каждого человека, возможно, есть мечта. Кто-то ее осуществил, но у кого-то, возможно, до сегодняшнего дня она осталась мечтой. Но поверьте мне, на осуществление всех вот этих пунктов нам нужны деньги. И сейчас я хочу с вами, чтобы мы рассмотрели свою жизнь именно по отношению к деньгам. По мнению ученых, нашу жизнь можно разделить на три таких основных этапа. Ведь мы не на каждом из этих этапов зарабатываем деньги. Первый этап ⁇ это учеба. Это тот период жизни, когда мы зависим от родителей. И этот период заканчивается тогда, когда мы перестаем зависеть от родителей и переступаем свой второй, основной период жизни, который называется работа и заработок. По нашему законодательству этот период длится до 60 лет. А дальше человек переходит в третий период. В нашем государстве этот период называется пенсия. Вы знаете, когда я узнала перевод слова «пенсия», я даже перестала употреблять его в нашей презентации, потому что «пенсия» — это в переводе с греческого «расплата». Когда человек переходит со второго периода в свой третий период, он начинает расплачиваться. А как он к нему подготовился, когда был именно в этом периоде? Потому что ни в первом, ни в третьем мы не зарабатываем. Только второй период как-то может повлиять на нашу пенсию, на наше пенсионное обеспечение. Поэтому я вам всем желаю, чтобы этот третий период у вас назывался так, как он называется за рубежом, период свободного времени, чтобы в этом третьем периоде человек мог позволить себе съездить в санаторий, полечиться, возможно, попутешествовать, осуществить какую-то мечту. Давайте мы с вами перенесемся вот начало второго нашего периода. Начинаем мы работать и зарабатывать, и благосостояние каждого человека растет. Конечно, хотелось бы, чтобы оно росло вечно, но благосостояние растет именно до тех пор, пока мы работаем. Благосостояние — это не размер нашей заработной платы, это размер тех благ, которые мы нарабатываем за период нашей жизни. Это квартира, обстановка, дача, машина и так далее, и так далее. Благосостояние может расти только пока мы работаем. Когда мы перестали работать, конечно, в идеале хотелось бы, чтобы благосостояние осталось на привычном уровне жизни, на том, к чему мы привыкли. Но у нас это получается как? Если сейчас официально работающий человек выходит на пенсию, достигший 60-летнего возраста, у него пенсия, как я уже сказала, это 30% от его заработка. Неважно, какая здесь сумма будет стоять, 2-3 тысячи гривен. Себестоимость этих денег 2-3 года – это было одно. Сегодня другое, если мы возьмем дальше, то это будет абсолютно третье, потому что идет инфляция, которая эту сумму съедает. И куда человек катится? Он катится постепенно к черте бедности. И если мы смотрим на этот мой рисунок, то получается так, что 20 в среднем лет человек работает, учится, 40 лет он будет работать, но когда он перестанет работать, он будет фактически бедным человеком. Я думаю, что никто не хотел бы спланировать себе такой период, период бедности. Каждый человек хотел бы остаться на о том периоде жизни. Поэтому, чтобы вот так сильно не упасть, вот эта пустота, она должна быть заполнена. Она должна быть заполнена так, как это делают люди за рубежом. Это неважно, как вы назовете этот спасательный круг. Это резерв, это капитал. Но это именно тот резерв, который не даст упасть. Понятно, что это деньги. О какой сумме идет речь? Вы знаете, когда мне изначально задавали вот этот вопрос, я вообще даже не понимала, потому что нас не учили финансовой грамотности. Мы никогда себе ничего не планировали. А все оказывается довольно просто. Вот смотрите, сегодня мы ходим на работу, получаем заработную плату, и мы ее тратим благополучно. Куда? Питание, коммунальные, транспорт, одежда, телефон, отдых и так далее, и так далее. У меня здесь стоит сумма 10 тысяч. Вы, пожалуйста, поставьте свою сумму. Я хочу, чтобы вы рассчитали эту формулу для себя, чтобы вы видели, какой резерв должен быть у вас. 10 тысяч это ежемесячные траты. Так как у нас в году 12 месяцев, мы умножаем на 12 и получается, что 120 тысяч в год мы тратим. Когда человек выходит на пенсию, средний период жизни на пенсии наших пенсионеров от 10 до 30 лет. Но если у вас в роду есть долгожители, есть родители, бабушки, дедушки, которые прожили до 80 и далее, то, вы знаете, я вас хочу поздравить. Потому что этот подвиг вы легко можете повторить. И, естественно, вам придется умножить здесь на тот период, сколько вы можете прожить после выхода на пенсию. Когда человек выходит на пенсию, что-то из этого перечня уходит. Возможно, нашим пенсионерам их освобождают от коммунальных платежей или они кушать не хотят. Может быть, они смогут как-то сэкономить на транспорте, на одежде, да? Но поверьте мне, вот этот последний пункт, он перевысит все остальные. И вы знаете, какой классный дедушка или бабушка, который приходит, в гости к внукам и еще может позволить себе принести какой-то подарок, а не прийти с протянутой рукой, чтобы приносить, попросить. Поэтому это намного комфортнее. Поэтому если мы умножим на 10 лет, на первые 10 лет, это 1 миллион 200 тысяч, если мы хотим жить так, как жили мы сегодня. Много, это мало. Я хотела бы у вас спросить, много в вашем окружении тех людей, которые выходят на пенсию, имеют такую сумму денег или хотя бы половину из этой суммы? А правда было бы неплохо, если это было бы. Вы знаете, во всем мире сегодня ситуация такова, что государство просто не в состоянии позаботиться о своих гражданах и позаботиться и обеспечить им эту достойную пенсию. Поэтому все ложится только на наши плечи. И если вы сегодня надеетесь на себя, а не на детей, потому что государство нам сказало, надеяться на него уже нельзя. Оно нам создает условия. Дети, ну простите, у детей будут свои дети. И даже самые классные дети, они не в состоянии просто будут это нам обеспечить. Поэтому остается кто? Один единственный человек. Это я. Да? И если мы вот находимся где-то вот на вот этом периоде от 20 до 40, обозначьте свой период, кто-то находится здесь, кто-то здесь. И если за вот этот период вы еще ничего не положили сюда, в свой резерв, то подумайте, пожалуйста, какое чудо должно случиться на вот том периоде жизни, который остался еще до 60, чтобы вот здесь вот что-то появилось. Вы знаете, вот этот рисунок он открывает у многих людей новое отношение к их будущему, потому что это как бы взгляд со стороны, а иногда очень даже полезно посмотреть на свою жизнь со стороны. И вот мы, когда ходили в школу, мы слышали такое выражение «церковная десятина». Вот наши бабушки и дедушки, они десятую часть относили к церковь. И бывали, знаете, такие случаи, и сейчас такие случаи бывают, когда э, родители хоронят своих детей, да, или бабушки, дедушки хоронят детей и внуков. То в то время тогда церковь досматривала этих людей и заботилась о них. В наше время, в современное время, финансисты говорят какую вещь. Одну десятую от того вашего годового дохода отложите себе на свое будущее. И я бы сейчас вот хотела вам задать вопрос. Вот если у вас сейчас вот доход в год, например, 120 тысяч гривен, 120 тысяч гривен, и если бы вы потратили не 120 тысяч, а всего лишь на 10 тысяч меньше, 110 тысяч, что такого глобального произошло бы? Раздетые ходили, разбутые бы. Что случилось бы? Вы знаете, вот в основном клиенты говорят, да ничего бы, наверное, и не случилось бы. А мы говорим, да нет, случилось бы, потому что если бы вы вот эту десятину, хотя бы 10 тысяч гривен, на протяжении 25 лет откладывали на свой полисный счет, то фактически на, вы отложили бы 250 тысяч. Но эти деньги работают, идет сложный процент накопления. За вот этот период времени еще бы компания наработала 510 тысяч гривен. И есть еще такой э, важный инструмент от э, инфляции, это фонд индексации. Даже если бы человек не индексировал, то на его счету оказалось бы 760 тысяч гривен. А если бы индексировал, то эта сумма фактически в разы могла бы увеличиться. А теперь давайте вот поднимемся туда, к нашей линии жизни. И как мы всегда говорим, жизнь ⁇ дорога длинная, но все мы ходим под Богом. Даже иногда употребляем такое выражение. Не дай Бог. И вот я говорю, а не дай Бог. В семью приходит какое-то горе. Не дай Бог, человек заболел и ушел из жизни. Может такое произойти. Куда семья катится в денежном соотношении? Вниз. Не дай Бог, несчастный случай, и тоже человек ушел из жизни. Тоже вниз. Если несчастные случаи и инвалидность, вы знаете, это еще хуже. Вы Знаете, что в нашем государстве самый большой процент суицида mm -hmm. именно из этой категории. Люди себя не находят, потому что смириться с тем, что до вчерашнего дня был кормильцем, а завтрашнего и по свой последний день будешь жевенцем, вот с этим смириться нереально. И так как у нас люди вот, имеют такие программы, они не только себе имеют возможность накопить на свое пенсионное обеспечение, но еще и защитить тех, кому мы дороги. Это свою семью, своих родителей, возможно, тех людей, кто зависит от нас, для кого мы в будущем здесь сейчас являемся надеждой и опорой. И давайте я вам напомню, вот, допустим, человек берет программу 10 тысяч на 25 лет он своих денег отложит когда-то, через 25 лет, 250 тысяч. Но уже оплатив, сделал, сделав один единственный платеж, он получает полис, где будет указана его гарантированная страховая сумма – 250 тысяч. Когда клиент оформляет такую программу, надо указать наследника в этом заявлении. Без наследника даже оформить программу нереально, потому что компания не может присвоить себе эти деньги, и она должна кому-то их отдать, если не дай Бог что-то случится с клиентом. Наследника можно указать одного человека или несколько процентном соотношении. Наследника может быть один человек, как я говорила, или несколько. Это могут быть родственники, это могут быть абсолютно посторонние люди. И наследника можно поменять. Не нужно для этого обращаться к нотариусу или к юристу и платить за эту услугу деньги. Достаточно обратиться к тому человеку, который помог вам оформить эту программу, пишется заявление, вносится изменение и приходит до дата, где поменяно наследник. А теперь давайте посмотрим. Например, клиент сделал один платеж, а второй платеж по какой-то причине не получилось сделать. Человек просто заболел и ушел из жизни. Что получат в этом случае наследники? На счету, как вы помните, всего лишь 10 тысяч гривен, один платеж, А наследники в этом случае получат гарантированную страховую сумму, то есть 250 тысяч и плюс проценты, если это несчастье случилось не на первом году, а какие-то последующие года. Если человек уходит из жизни по несчастному случаю, то эта сумма для наследников она удваивается. Эти выплаты наследники получают не как по нашему законодательству через полгода, а буквально через месяц после того, как все документы были оформлены и отправлены в страховую компанию. И, кстати, все это помогает оформлять именно тот человек, который помог оформить эту программу, ваш финансовый консультант. Третий случай. это да если клиент, э, имея такую программу, по несчастному случаю, получил инвалидность 50% и более. Компания понимает, что себе на хлеб он заработать может, но уже, наверное, положить на свой полисный счет вряд ли, потому что, ну, это может быть работа с более низким заработком. Что для этого требуется? Нужно предоставить в компанию документы, подтверждающие инвалидность, и в этом случае компания освободит клиента от дальнейших платежей, копит за него, и в конце срока действия договора клиент получит те деньги, на которые он рассчитывал. В данном случае это 760 тысяч гривен. И если по несчастному случаю человек получает инвалидность 100%, то надо еще и указать номер своего личного счета. На этот счет клиент получит 250 тысяч, это гарантированную страховую сумму на лечение. Компания освободит его от уплат, донакопит, и в конце срока действия договора клиент еще раз получает 760 тысяч гривен. Вот такая вот именно социальная защита есть в нашей компании для тех людей, кого мы любим. И вы знаете, эти деньги они ниоткуда не берутся. Вот многие наверное думят, думают, смотрят на это все на эти астрономические цифры и не, да не умевают, откуда это все берется. Я вам дальше расскажу об условиях разновидности этих программ, и вы все поймете. Дело в том, что первые два года вообще нереально расторгнуть договор. Мы всегда говорим, что это ноль. Знаете, есть такая статистика. 100 человек взяли программы, и каждый из этих 100, он планирует что? Получить конечную сумму в конце. Но вы знаете, спрогнозировать ничего нельзя. Один человек уходит из жизни. Два человека по болезни, а два человека уходят по несчастному случаю. Мы просто не знаем, кто. Но если люди уходят из жизни, что-то случается, то, естественно, наследники получают все эти выплаты. Поэтому первые наши два платежа – это есть как раз страховые резервы именно для таких выплат. Со второго года клиент может увеличить свою сумму. И, естественно, у него будет и страховая сумма выше, и выход будет намного выше, если он будет увеличивать. С третьего года он может уменьшить сумму до минимальной. Минимальная сумма сегодня 3000 гривен. Вы знаете, сегодня у нас даже студенты оформляют для себя такие программы. Что такое 3000 гривен? Это всего лишь 9 гривен в день. Покажите мне хотя бы одного человека, который экономит такую сумму денег. Финансисты говорят, что наши траты до 100 гривен мы даже не отслеживаем и очень легко расстаемся с такими деньгами, потому что мы не считаем это крупной суммой. 100 гривен да, в день. Вот 9 гривен, это получается 3 тысячи. Если 14 гривен в день, это программа 5 тысяч гривен в год. 28 гривен в день сэкономленных, это 10 тысяч в год. Цена буквально одной невыпитой чашки в день. Поэтому откладывая хотя бы по 10 тысяч гривен в год, мы можем решить свою проблему в старости. После второго года договор можно расторгнуть. Возраст застрахованного лица от 0 до 85 лет. Это не всегда пенсионные программы. Рождается ребенок, можно взять такую программу для ребенка прямо с рождения. И когда ребенок достигнет 18-летнего возраста, а это так быстро пролетает, у родителей уже не будет болеть голова, где взять деньги на учебу. Потому что маленькими частями этот вопрос уже будет решен. Возраст страхователя – это тот человек, который оплачивает данный полис от 18 до 75 лет и срок действия программы от 10 и до 70 лет. Чтобы оформить такую программу, нужен такой перечень документов – это оригинал заявления на страхование и ксерокопия квитанции, ксерокопия паспорта и ксерокопия идентификационного кода. И дальше на моем слайде вы не зря видите учебник географии. Сегодня уже э, это школьная программа. Дело в том, что нашим детям уже на фоне наших компаний, а здесь вы видите, компания «Гравы Украина», да, Австрия, и наш второй партнер – это американская компания, которая работает в Захидной Европе, Схидной Европе, Центральной Азии. Именно на фоне этих компаний рассказывают нашим детям, какое будет у них будущее и за счет чего. Почему на фоне этих компаний? Да потому что нет ни одного судебного иска. Да потому что компания умеет не только взять, но и вернуть, с процентами вернуть. И наши, скажем, там, ну, мы прекрасно понимаем сегодня, чтобы поменять сознание людей надо начинать еще со школы. Поэтому я думаю, что наши дети, они уже будут более образованы. Наши дети, они не, не думают сейчас и не надеются, что можно получить квартиру от государства, они прекрасно понимают, что ее нужно купить. Они прекрасно знают, что пенсию надо самому себе заработать. Поэтому у нас мы именно на фоне наших компаний и обучаем наших детей. И далее на моем слайде вы видите наших депутатов на тот момент, когда они баллотируются в депутаты. Да? И мы знаем, какие же у них сладкие программы, как много они всего обещают, когда они баллотируются. И вы знаете, у нас на сегодняшний день пенсионеров 12,5 миллионов человек. Это такой огромный электорат. Поэтому наши депутаты знают, чем взять этих людей. Естественно, один из вопросов, что они обещают, это повысить пенсию. Обещают повысить пенсию до 200-500 долларов, 300 евро, 10 тысяч гривен. Это эти все обещания до того, как они пройдут. А кто, как только их избрали, у них уже совсем другие программы. Они говорят о чем? Что надо именно на сегодняшний день ухвалить закон про богаторевневое пенсийное забеспечение. И они говорят о том, что именно забеспечить законодавчий перегляд пенсийной реформы, реформа складается в чем? От трех уровнях. И вот наш э, кандидат в президенты на тот момент э, Зеленский, он еще тогда своей предвыборной программе писал, чтобы... Все страховые накопления, которые будут сделаны человеком при жизни, не пропадали в фондах, а переходили в наследство. То есть молодое поколение, оно прекрасно понимает, что не будет тех, которые обеспечат их. Надо как можно быстрее вопрос этот решить. И всем будет на тот момент хорошо. И почему он это делает? Да потому что есть такой закон о страховании. И все это он говорит именно благодаря закону. Да потому что закон говорит о том, что социальная политика проявляется не в том, чтобы государству тратить все больше средств на поддержку жизни усилий для своих граждан, а в том, чтобы создать условия, когда граждане сами смогли обеспечить себе достойную старость. И давайте мы сейчас как бы подведем итог. Вот смотрите, до 1956 года, как я говорила, у нас пенсии не было. Пенсии появились вначале в, дерев... в городах, потом уже в 1964 году, даже в глубоких деревнях уже все получали пенсии. А до этого времени пенсии, разумеется, не было. Дальше до 1991 года пенсии есть. И все эти 30 лет, вот представьте, это сколько поколений выросло на том понимании, что пенсия есть и ничего делать не надо. Потому что пенсии были как обеспечение. Если э, учитель, у которого была заработная плата 80 гривен, а когда он выходил на пенсию, пенсия у него составляла 120 гривен. Ну не гривен, рублей на тот момент, то ну, не важно. То есть, понимаете, соотношение. А уже сейчас с 91 до 2020 -го года у нас все больше и больше информации на протяжении 30 лет о том, что как обеспечение пенсии на сегодняшний день, ее нету. И дальше она просто не предвидится по той банальной причине, что у нас идет демографический спад. И эта вся проблема касается не только нашего государства. Это все во многих странах мира. Дело в том, что сейчас на пенсию выходит вот как раз от то поколение, которых было очень много рождено. Их еще называли бэби бумеры Это как раз 50-60-е годы. Поэтому как люди жили до того времени, когда не было пенсии, что-то накапливали, да, дети помогали, потому что семьи были тогда многочисленными. А в 60-м году, как только дали пенсии. Это же так прекрасно. Далее один месяц, другой, третий, один год, второй, третий. И все думать ни о чем не надо. Потому что будущее все привыкли на том, что будет сформировано государством. И сейчас вот мы как бы все это делаем. Стараемся людям сказать, что надо возвращаться к, прошлой, к нынешней системе, к той системе, которая только сейчас будет работать. Потому что когда то время, когда 10, 20, 30 лет пенсии были у нас, и дети, и внуки выросли на этом понимании, то мы сейчас должны понимать прекрасно, что если мы на вот этот третий период жизни себе не накопим, то мы только себе скажем «спасибо», если накопили, и мы сами потом себя будем корить в том, что мы не услышали, если в законе говорят, что «не дадут», а мы все знаем и говорим, что законодательцы все нас обманывали всегда, то, поверьте мне, в этом случае они говорят правильно, потому что если не дадут, значит, не дадут. И капитал, если мы думали раньше, что он будет сформирован государством, то сейчас мы знаем, что капитал мы можем сформировать только сами, да? И вот сегодня я в конце вам хочу сказать такую вещь, что сегодня вопрос даже не стоит о том, верю я в это или не верю. Вопрос сегодня в другом. Сколько вам сегодня лет? Если вам сегодня 30, то этим вопросом вам надо было заниматься вчера. Если 40, то, разумеется, еще позавчера. Поверьте мне, удобного времени не бывает. И за пару лет накопить, не получается. Только маленькими частями. И за период большого времени вот так накапливается капитал. И вы знаете, пока в мире ничего другого и более идеального не придумали. А вы знаете какую-нибудь такую схему, которая обещает и помогает завещать конечную сумму при таком маленьком, единственном, первом, как я говорила, вкладе? Поэтому я надеюсь, что вот эта моя информация, она заставит вас задуматься для себя, для своих детей, для своих, возможно, родителей. И, может быть, не просто задуматься, а уже действовать. Потому что у вас, разумеется, есть друзья, есть коллеги, есть родственники, соседи, которые сегодня стоят на этом рубеже. Так как вы думаете, они должны хотя бы знать об этом? И сегодня на вашей совести будет, Узнают они это вовремя или нет? Потому что эта система у нас уже более 20 лет работает. У нас уже многие из этой системы получают пенсию. И есть большое количество людей, которые для сегодняшней моей презентации — это что-то новое. Дайте этим людям хотя бы ознакомиться с этой информацией. Потому что наше будущее только в наших руках. И поверьте мне, наша жизнь, она может быть интересна только исключительно, нам самим. Каждый человек неповторим. Это и отличает нас, людей. Среди миллиардов каждый человек уникален. Для обеспечения надежного будущего каждому нужен индивидуальный подход. Неповторимость. Мы, Евролайф, не продаем. Мы предоставляем людям консультационные услуги с целью обеспечения их финансового благополучия. Компания «Евролайф» была основана в 1996 году в Швейцарии. Главный офис находится в Австрии. Самое надежное место для уникальных продуктов. В живописной столице Штирии, в городе Граце, создаются необходимые условия для успешной работы стран Евролайф. Евролайф Украина. Евролайф Болгария. Евролайф Молдова Евролайф Латвия и Литва 300 тысяч договоров Страховые суммы 2 миллиарда 200 миллионов евро Объем премий 130 миллионов евро 5000 финансовых консультантов несут ответственность за вашу безопасность Наш капитал – это люди. Наша цель – это неповторимая надежность. Евролайф. Together on the top.